Вспоминал сегодня один город под названием Мумбай. И знаете, тот кошмар, который там творится, ну, в принципе, не только там. На самом деле, Дакка, по-моему, Одесса, Беба там и многие другие города есть, которые можно сравнить по уровню засратости, по количеству помоек, трущоб, сточных вод в реках и многого другого. То есть антисанитарии. Там, где роскошь, Сочетается с нищетой Знаете, это вот как есть Столица Венесуэлы, Каракас Где есть богатый район И он отгорожен рекой Фактически как замок Отгорожен от всех водяным рвом Вот примерно так же И в центре живут на каком-то таком Острове своеобразном живут Элита, богатые люди Там у них коттеджи, там все красиво, пальмы Там хорошие дороги В общем, прислуга, все удобства а за определенной границей, видимый или невидимый, так называемые, там нищета. Там творится черти что. И в первую очередь, конечно, антисанитария. Огромное количество мусора, фекалий, испражнения, психические грызуны, разносчики инфекции. Ну, в общем, я думаю, вам не стоит рассказывать. Нет смысла вам объяснять, как выглядит Мумбай. В 21 веке любой желающий может посмотреть, зайти, как говорится, ознакомиться с тем, что там происходит. Знаете, глядя на этот город, я, я вдруг внезапно пришел к довольно простому выводу. Мумбай – это будущее всех крупных городов. Ну, поначалу крупных, я так понимаю. Все вокруг них, в принципе, и крутится. Какой-то город, возможно, раньше, какой-то позже. Но фактически все крупные города ждет такое будущее. И знаете почему? Потому что если посмотреть на то, как мы живем и что происходит – на то, как умирает малый бизнес, на то, как мы не стремимся перерабатывать мусор, на то, как легко сточные воды сбрасываются в реки, на то, как падает уровень жизни, как все меньше и проще, все примитивнее становится жилье у людей, в городах. Ведь я не раз вам говорил о том, что по факту это курятники. И они все выше и выше, шире и шире а по факту сами клеточки все меньше и меньше, окошки меньше и меньше, ценники выше и выше. Получается так, что малый бизнес отмирает, и вот данные моменты с карантином, они очень хорошо показали нам, как легко можно уничтожить простой бизнес, который не имеет какой-то золотой кубышки, который но ну, не может он простаивать и поддерживать себя, фактически обеспечивать. То же самое на землях. Помимо того, что земли засираются, помимо того, что они все больше и больше требуют участия человека, химических каких-то удобрений, там, обработки дополнительной, меняется климат, опять же, истощается сама почва, семена, посмотрите, все гибриды и гибриды. То есть, в принципе, ты сейчас, если ведешь сельское хозяйство и занимаешься выращиванием каких-то культур, то покупать семена тебе приходится каждый сезон. Ты уже в принципе не можешь оставлять себе семена с предыдущего урожая, потому что если ты посадил гибриды, то твои семена не дадут плода, твои семена не дадут результата. То есть там что-то будет, но оно будет мелкое, оно будет неказистое, оно не будет годиться на продажу и вряд ли принесет тебе прибыль. Поэтому люди покупают и не замечают, как с каждым розом, с каждым годом, извините, настоящих семян становится все меньше. Нас окружают гибриды, которые годятся только на один раз, на одну посадку. И у тебя как таковой семенной коллекции нет. То есть тебе приходится каждый раз покупать. то Ты зависишь от этого. Фермеры. Ну что фермеры? Погибают они, их, выжимают, выдавливают крупное хозяйство. А если говорить о наших постсоветских странах, то колхозы, так называемые государственные коллективные хозяйства, которые занимались сельским хозяйством, они нищие, да они всю жизнь были нищие, что при Союзе, что сейчас. Государство монополистно, оно скупает у э, колхоза по своей цене, монопольная, скупает продукцию, а перепродает ее так, как считает нужным, таким образом зарабатывает. Что в итоге остаются колхозников? Я думаю, вам не стоит рассказывать, вы прекрасно знаете. То же самое с переработкой мусора. Вот скажите мне, пожалуйста, на примере вашего города или крупных городов, которые вы видите, ну то есть если вам информация доступна как много перерабатывающих заводов мусора, современных, нормальных таких, хороших, было построено за последние 10, может 15 лет вот вы лично знаете я в Европе могу в принципе считанные пальцы назвать э, государством, назвать города где были построены крутые предприятия и они даже импортируют э, у других стран мусор сами его перерабатывают и в Сырье уже потом продают на этом зарабатывают нехило но это единицы, это цивилизованные страны, это в основном Скандинавия. Наверное, азиаты, крупные развитые такие, как Корея, может, Япония, там, возможно, у них тоже есть какой-то такой технологический момент, который позволяет им этим заниматься. Они создали эти предприятия, и они очищают. Очищают по-настоящему, не популистически, как так, знаете, громко крича с трибуны, что вот мы сейчас выпустим пакеты, которые будут разлагаться в почве, мы сейчас заменим... Там, какую-нибудь херню, пластиковые стаканчики, еще что-то, и все, и у нас станет чисто. Но при этом ничего не происходит. Это популизм. Недаром я так сказал. Потому что зайдите в магазин, посмотрите на прилавки, сколько пластиковой тары. Будь то печенье, напитки, шоколадки и многое другое. То есть, чего не коснитесь. Пластик, пластик, пластик. И это вот так вот мы защищаем экологию, так вот мы боремся. Я вот вам хотел привести один маленький пример. В 2010 году, по-моему, Президент России, он, ну, может, не сам он лично подписал, может быть, там депутаты, может, там министра и что-то там. Не буду, как говорится, врать, не знаком с данным документом, не читал его полностью, но я вам расскажу суть. Короче, были ликвидированы по указу, опять же, правительства, были ликвидированы в 2010 году, вроде бы в России такие, такие объединения, как лесничество. И они были упразднены, то есть просто они перестали существовать. Не стало тех людей, кто следили за лесом, кто четко говорили, какие лечебные вырубки надо произвести, санитарные, да, где нужно разделительные полосы, там противопожарные какие-то мероприятия провести, еще что-то. Этих людей, этих организаций просто не стало. И знаете, что произошло в следующем? В последующем, извините. Произошли пожары, грандиозные пожары. И пожары в Сибири, насколько я помню, они горю дымом, смогом накрыли даже Москву. Представляете, какие расстояния? Представляете, сколько добра, сколько природы было уничтожено. Самое интересное, силы были брошены, да, были брошены силы на тушение пожаров, на тушение леса. И, к сожалению, это сыграло негативную роль в отношении урожая. Пшеница не уродилась, потому что она тоже горит, причем очень хорошо горит. А Было сухо, а было жарко. Получилось так, что сложился дефицит, сложилась огромная нехватка хлеба в том самом году. На это многие не обратили внимания. Было введено эмбарго, запрет на вывоз зерна. То есть на экспорт было запрещено вывозить хлеб из страны. И хлеба недополучили целиком и полностью. Такие страны, как Египет, Ливия, по-моему, Сирия, Тунис и еще несколько стран таких. А в следующем году, понимаете, да? Если вы заглянете в историю, то вы уже поймете, что произошло в следующем году в этих странах. Вот вам и последствия. Что же по поводу крупных городов? Ну что, люди бегут, молодежь в частности, бежит из сельской местности. Она пытается как-то выжить, пристроиться в городах. Я думаю, что большинство из них идет на простую работу. Они снимают квартиру, пытаются как-то выжить, берут, возможно, ипотеку, кредиты. То есть они сами себя вгоняют в кабалу, из которой не факт, что они смогут выбраться. Деревни из-за этого пустеют, в городах становится все больше дешевой, никому не нужной рабочей силы. А что мы видим на производствах? Если, если говорить о так называемом прогрессе, то очень много профессий ликвидируется фактически каждый месяц. Очень скоро, возможно, в крупных городах, таких как Москва и Питер, мы увидим беспилотники, такси, беспилотники, транспорт. Ну, это сейчас выглядит как некая фантастика, но в будущем вполне. Представляете, сколько водителей останется без работы? То же самое можно сказать по поводу других каких-то профессий. К примеру, что мешает ввести онлайн-доктора, онлайн-учителя, онлайн-онлайн-онлайн, понимаете? Ведь карантин, он показал, что подобные практики, они вполне, вполне жизнеспособны и могут иметь место. Что станет с этими людьми, которые прибежали в города? Мне кажется, Мумбаи это очень хороший, интересный пример. Потому что можно сказать, что там глупые люди, что они там прям совсем глупые. Но обратите внимание, что произошло за последние 10 лет с образовательной системой. Она упростилась? да Уровень знаний, который получают дети, он стал выше, лучше? Нет. То есть мы видим деградацию, деградацию по многим направляющим. И это в итоге может сыграть вот такую злую шутку. Мумбай с его помойками, с его трущобами. Это вполне очевидное и вполне закономерное, вполне реальное будущее, которое может ожидать крупные города. Меня многие спрашивают, что ты каждый раз рассказываешь о том, что типа видишь, что, что не видишь, свое мнение и прочее. Ну да, я рассказываю свое мнение. И только свое. Это мое субъективное видение того, что происходит. Ваше право принимать, либо не принимать. И люди спрашивают, говорят, что толк, что ты рассказываешь, что ты нам скажешь, что делать. Хорошо, я вам скажу. Уезжайте на Землю, найдите клочок земли. Может не глачок, может что-то побольше. И используя современные информационные потоки, используя современные технологии, доступность их. Займитесь чем-нибудь на земле. Разводите сход, будьте огородниками, садоводами. Что-нибудь выращивайте, что-нибудь создавайте. Кормите в первую очередь себя, излишки продавайте. Не надо строить особняки, живите скромно. купить морской контейнер, это прекрасное жилье. И занявшись отделкой подобной конструкции Даже можно не регистрировать его и не платить за него налоги Так как это временное жилье, это не капитальное строительство Займитесь чем-нибудь настоящим Реальный сектор экономики, такой вот как продовольственный, Он, к сожалению, в губительном состоянии Если вы сейчас не подумаете об альтернативных источниках Заработок, питание, энергетики многого другого. Если вы не подумаете, как, как можно пристроить себя на земле, работать на себя и зарабатывать, то в будущем вы можете быть очень сильно разочарованы. Самое отвратительное во всем этом то, что годы идут, и люди не молодеют. И если вы сейчас что-то для себя не предпримете, Слава тем и хвала тем молодым людям, которые смотрят меня и в свои 16-17 лет уже сейчас занялись этим. Пусть в мелком формате, пусть по чуть-чуть, пусть в виде пробы, на опыте, там, содержания, одного животного. Но человек увидит, человек поймет. И когда он посчитает, сядет, прикинет, оценит затраты своей энергии, своего времени, финансов, опять же, труда и прочего, и посмотрит на выхлоп, посмотрит на результаты положительное, на КПД, в конце концов. Он поймет. И, возможно, этот человек уже в 20 лет будет иметь достаточно серьезное свое хозяйство. Найти кусок земли в той же Рашке, на самом деле сейчас, большой кусок земли, довольно несложно. Да, это не будет центр. Это будет где-то отдаленное, тихое, может быть, помирающее место. Умирающее. Ну, в том плане, что деревни, сами понимаете, они загибаются, они пустеют, не вымирают. Может быть, да, там будут проблемы с дорогой, там будут проблемы со связью, там будут проблемы со многим другим. Но если вы разумный человек, и вы знаете, как пользоваться современными технологиями, и у вас руки, извините, не с пятой точки растут, да, а из нужного места, и мозги у вас хоть немножечко варят, то я думаю, вы выстроите план и сможете как двигаться вперед, создавать что-то. И в итоге, может быть, когда-нибудь, лет через 10, если я еще жив буду, вы скажете мне спасибо. За этот маленький простой пинок. Ну, или совет. Воспринимайте, как хотите. Знаете, очень много из того, что мы считали неосуществимым, из того, что мы считали нереальным, вообще фантастичным. И мы отвергали это. И мы говорили, что да нет, это невозможно. Что, Россия будет бомбить Украину? Да вы что там? Ой, там это произойдет, то произойдет. Там того свергнут, тут люди восстанут, там голод начнется, тут летом снег пойдет и прочее мы много чего не предполагали но это произошло и то что будет дальше это огромная загадка можно лишь фантазировать но какой-то шаг во спасении самого себя и своих близких вы в силах сделать уже сейчас какие-то выводы, берегите себя, подписывайтесь пишите комментарии, всего доброго